Всем привет, с вами Макс Риск, открытие сундучков В общем, я кое-что видел на ютюбе Что одного человека, которого 100 тысяч просмотров Ему ежемесячно дают 10 тысяч кристаллов и 2 мега ящика Это конечно офигенно, когда у нас будет столько, то у нас будет И мы скоро сделаем конкурс на это в общем, прямо сейчас подпишитесь на канал, поставьте лайк, и у вас выпадет то, что у меня прям вам в руки. Тыщ! Так-так-так, еще битьёню, да? Что прям накопить. Знаете, сундучка только выпадает... Эм... А, монеты выпадают, точно. Что-то я про них забыл. Так, прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на канал. Это бронзовый сундучок, из него я вам должен что-то выпасть. Хорошее. Давай, хоть персонаж какой-то. Так-так-так, что-то вы не проверяли подписку. Вы оформили подписку? Да, бесплатно она. Не, ну конечно можно платную купить. Э, как там? Когда-то я видел, когда будет включаться реклама, после просмотра реклама 6 секунд, там есть внизу кнопочка, купить там за месяц какой-то, что-то такое. во во смотрите. БАМ! Ба Разблокирован новый предмет. Крем. Огнистойкости защищает от урона огнем. От урона огнем. Это на будущее нужно. Когда будет куб кубков, когда будут всем бояться. То когда будет карта сужаться, будет огонь нас нападать. Вот сейчас у нас идет. Блин, ну почему так лагает? Сейчас у нас идет, идет, идет. это Только вот этот чувак. Брюкс. Брюс. А не Брюкс. Брюс. Да, игра зумба зуба зуба блин ошибки пишу да говорю так давай-ка показать о смайлики уже есть новый надеть а теперь мы знаем как надевать ух тут еще есть новые скины в общем нажимаем сюда вот и надеть а да видите в игре ём откуда я не знал так плакса Флаг сдаюсь, флаг сдаюсь и останется. Вот так вот норм. все гайд для новичков, пишу. Гайд э, для новичков и открытие сундучков. В общем, это отлично. Давайте зайдем туда на всех и смайлики поставим. Так, у нас ничего нету. Ничего. Ага, плачет. Так мой, куда-то пошел. А, все норм. Так. Был. А лисенок нету в общем если у вас есть лисенок то вы крутые что он скажу Зай. смотрите у меня есть такой смайлик вау прикольный смайлик ну в общем сейчас я будем брать молим хотим тебя набрать хоть 500 кубков и тогда будет новый персонаж если был бы у нас с ними выпал, нас огнетушитель. В общем, когда будет огонь, тогда я предмет возьму и будет круто. В общем, пожалуйста, поставьте лайк о а том, э, под прошлым видеороликом набрали 0 лайков, 0 дизлайков. Ну, конечно, там же были мои еще лайки. С одного аккаунта, с другого аккаунта, потом они пропали. Я так думаю, а что случилось. И видеоролик теперь с 0 лайками. Думаю, как так возможно. В общем, я люблю кроликом быть. Так, вот это было бы помпа получше. Ну и ладно. Так, так. Хована! А давай А ты какой хитрый. Хована. Выбили. Так, ух, сук, тут предмет. Давай, давай, давай, помоги мне, чувак. Два, давай, так, так, так, Блин, ну летающая мышь. Давай, давай. Спасибо большое. Кстати, мы тоже такое уже делаем видеоролик. Ссылочка будет в описании на прошлом на следующий. И можно пролистать до этого момента. она Попали? А, вон там, вон там. Так, карта сужается, но у нас есть. А, нет, огнетушителя. Аг... Три кубки плюсом. В общем, за зайца прикольно играть. ухты ух ты. За, за зайца очень прикольно. Я даже могу один к набрать. Там он одев защиту. Так что он охраняемый. Это кто такой? Это кто такой? Это крыса. Крыса явно. Да, это крыса. Вау. Он летающих мышей может. Они очень опасны. Он легендарный. Ой, ой, ой, больно, больно. А вот я их вижу. Офигеть. Летающие мыши. Уходим, друзья. Уходим. А уйди, уйди. Не-не-не. Это еще мышь. Ай. Уйди, уйди, уйди, ай-яй-яй-яй, -я. я боюсь летающих мышц, блин, плюс 9 кубов, кубков, отлично, так, уйди, уйди, уйди, а бегу-бегу, -а, блин, уйди отсюда, так, засадом, засадом, так, так где-то там, хпшки смотрите, М -м, блин, отжали, хвана, кидаем, чтобы прям всех врубить, чтобы никого не оставить живых, так, иди отсюда, а, нет, нет, нет, Хона. Хона. -а, отпусти меня, а, слышь ты, нет, блин, спасите, умоляю. Ааа, блин, спасите. Уйди отсюда. Блин, жестко, друзья, жестко. Ох, сколько тут. Тут он явно тут есть. Ага, нет, его. тут он явно есть. Забираем, забираем. Ё-моё, тихо, тихо, тихо. Тихо, ладно. Отпустим. а, иди отсюда. А, ё-моё, -а -а всё, убили. Все за мной. Зайцы, да, ты попрыгунчик. Конечно, легкая добыча. А, у них только вот три штучки. А у нас как там? Можно изменить когню. Не, ну мы топ-4 занимаем, тоже неплохо. Давайте посмотрим, в чем дело. Так, так, так, так, так. Давай, давайте. Напишите в комментариях, почему у нас 0 лайков. Мне очень интересно, это реально или нереально. В общем, предметы заходим. Так, смотрим. она ага, ну Все показали. Ага, компьютер Вот, уколочек, не знаю, зачем... Ну, пишите в комментариях. Никто еще не написал мне никогда. Укол. Адреланина. Не дает вам умереть. Автоматически принимает аптечку. Автоматический смысле а, -а, а, понял. Да, тут есть аптечки. Не дает вам умереть. Не, ну я сам могу. В общем, не нужна мне это вс. Думаю, это прикольная штучка. Это для новичков. А мы уже профессионалы с вами. Если вы не умеете аптечку использовать, то используйте и покупайте. Ты что, издевайся надо мной? Б зумба. Офигеть, зумба, что ты делаешь со мной? Иди отсюда. А, блин, ну все вырубают меня. Вот все, а иди сюда, Не, блин. Ну, блин. В общем, ежемесячно... Ай, ё мо отстань же ты мне. честно, ежемесячно... Я не знаю, как это выговорить маленьким. А, ну мне нет, с как это персонажи. Ежемесячно... Мне сукое горло, блин! Нет такого воды. Где вода, а? Вон, речка. Это все игра, а не живая игра. Я не хочу пить из моря. Ставьте лайк, если вы тоже не хотите пить из моря. Да. В общем, ежем... ежемечи и сечна получает этот ютубер 10 тысяч кристаллов. Это июнь уже. Значит, э... это реально круто. Что там делаешь? Собрал у а? Нет. В общем, очень круто 10 тысяч кристаллов, когда у вас есть миллион подписчиков. А там у него почти уже 2 миллиона. В общем, миллион подписчиков. И когда у вашего друга или у вас там есть... Ну, конечно, бывают такие люди. Бывают на нашем канале, которые смотрят говорят, как ты так делаешь. Как ты так побеждаешь, как ты делаешь такие превью классные. Да, если вам нравится превью, то напишите в комментариях. Делайте такие же самые. А то я не понимаю, какие превью нравятся, Может, повторные сделать. Ну, просто, когда времени не хватает, то придется повторно делать. Ну, я же не только снимаю. Ну, что же должны знать. Так у детей, да? Берем, берем, берем. Так, давай, красавчик, красавчик. Уходим, уходим, отступаем. Блин, блин, блин, блин, еще карта. А -а -а -а -а! Нет, нет, нет, уйди отсюда. Бегом, бегом, бегом. Блин, слабых убивают. Ёмой, давай, давай, давай, давай. Ховно. Блин, блин, блин. Нет, Зумба, почему ты меня ненавидишь? Не забань мой канал хоть. Хоть не забань мой канал. Parle. Прошу тебя. Бежи, бежи, зайчик, тут пять персонажей. Вот, блин. Чего так жестко? Иди отсюда иди отсюда а крыса а, опять ты блин снова в игре так уйдите прошу вас блин блин вырубает, врубают а блин вырубили топ-6 хотел до топ 5 за ней что ли знаете что И теперь только нужно бегать бегать целый день за эту игрокам зайчика прыгунам всего убитом я конечно уже не изучаю их не Пробеги 2000 метров. Ну, зайцем, конечно, лихотня не пробежать. Так и вот, за нами будет идти. О, забрать награды. Награды. Так, забираем. А, моли. Ну, в общем, мне не нравится персонаж, который называет их там моли там по-разному. Лучше я буду тебя называть зайцем. Обычный никней. Не, ну, конечно, сделали так, что найти можно в поиске найти Зайц моли точнее моли э, игра зумба моли а если зумба заяц то можно тоже но маловато вам будут рекомендовать другие видеоролики скорее всего они наш ролик не удалят, точнее канал в общем они хотят из нас как я понял что мы донатили да тогда наш канал оставить но ну, у меня такие фантазии как думаете так, все? Или не так? Так, сейчас он убьет кого-то? Хо, она, понятно. Вырубили. Ну, сорян, чувак, я записываю видеоролик. В общем, ты в видеороликах, и если я тебя убью, то напиши в комментариях. Ты меня убьют, чувак. Прошу... Ну, не знаю, что напишите, только плохие слова нельзя писать, это а то YouTube их удаляет. Если вы напишите, ты меня убил, то я он с сердечком э, и комментарий напишу. Извини, там, не знаю. Хоть это вот могу. А что ж, ютубер еще может? Так, я знаю, что это там. Пошел вон. Так, заберем бронзовую, а не обычную. Бронзовая кнопочка на 100 к подписчиков. А обычная кнопочка на 10к подписчиков. У нас на основном канале 1000, 10 тысяч подписчиков. Ссылочка будет в описании под названием Макс Риск. Также есть канал Макс Риск Старс, там тоже скоро будет 10 подписчиков. Я скрыл, чтобы это прям аж подписывались они а отписывались а большому счету если вы скрываете канал не по большому счету если вы ролики снимаете то да. не по большому счету я сам не знаю что лучше смотрю статистику отписки идут по большому счету когда 10к подписчиков когда подписчики скрыты то по большому счету они не отпод... не отписываются им очень интересно узнать сколько там подписчиков если у вас такое канал то я вам рекомендую скрыть подписчики что вас подписчики не отписывались вот вот что хотел сказать так иди отсюда жаль что у меня нет лука я бы пострелял тебе так иди крыться Эээ... как там моли в общем веситься я буду назвать по своему ну и теперь тоже конечно называл так что можно мне простить 12 кубков отлично давайте топ-3 за ним будет еще больше так прячемся прикольный заяц да попрыгун анимация тут офигенная по зайцам О -о -о. ух ты ух ты ух ты тут ловушка никого нету. бери бери бери чувак молодец красавчик так. Я понял, я понял. Так, хована. Давай, давай, давай, давай, бери, бери, что можешь. Топ-2 занимаем. Ух ты, ё-моё. Вырубили, вырубили. Топ-1 у нас просто было легендарное оружие. Легендарное. Да я бы лучше по своему языку буду разговаривать. А, кстати, можно и с English разговаривать на английском на этом канале. В общем, если у нас будет языки страны на первом месте English, то, наверное, оно нужно изменить на English. А если вы русский, то можно особенно включить. Ну да, это я знаю, что вам не нравится. Ну, если так, то English, привет. <связь> да. Как вам такая дейка? В общем, пока миссия Россия. Первая страна, кто нас смотрит, по большому счету. Вторая Украина, потом как Казахстан и Беларусь. Или это Друг... другие данные. Блин, это не та... не те данные. Так, там пушка, там пушка у кого-то. кого-то пушка. Я видел. Я знал. Я знал. Да, прикольно название. Я все знал. В общем, напишите в комментариях, вам нравятся такие названия. Я знал. Так, два-два. Ну, Лисёнк, давай. Это э, там. Это еще мышь. Беги-беги. Так-так-так. Ну что, порядок, пора. О, кстати, Майнкрафт хотел бы записать. На основном канале, MaxRisk. нам просто на статистика падает. Непонятно, что я снимаю. Так что можно продолжить в том же духе. Пока не найдем аудиторию. Да, есть разные аудитории. Аудитория смотрит только одни ролики. И если ваш канал по-разному, то аудитория смотрит только разные ваши каналы. У нас все не ну Блин, ну почему так не везет? Все, все, все, все, все. Я понял, что здесь все. Так, так, так, так. Я понял, ты тут. А, вон. О, Лего, пасите большое, Лего. Зумбатер мне радует легендарками. Но мне очень жаль, что мне столько не дают. Ну хоть дайте 10 тысяч, у них там 100. А, это за 100 тысяч просмотров. Не, у нас... Э, у нас э, ну, набирают э, за месяц 100 просмотров. Да иди отсюда, блин, мало хп. На автомате регенерировать меня не нужно. -мо, ну мне достали, обижать майнкрафтера, <laughs> Макса риском в общем, посмотрим. Можно зумба мне дать хоть кристалл 100 тысяч, э, 100 кристаллов Я ему не прошу 100 тысяч кристалов, за 100 тысяч просмотров.